Уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра «Сангейтс», сегодня в эфире у нас программа, воскресная программа. Программа идет на белорусском языке. И у нас на связи два города, две страны. Одна страна – это Беларусь, Минск, и Татьяна Снитко, независимый журналист. На связи также у нас находится главный редактор интернет-портала Ярослав Беклимишев, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, ну а я ведущий, Михаил Мелехов, это Сангейт-центр, город Чикаго. Ну и сегодня у нас программа особенно посвящена одному э, очень важному событию, и это событие э, ⁇ выборы президента Беларуси, которые состоятся 11 числа, 11 октября. Совсем скоро, через неделю. И поэтому эта программа 4 октября за неделю, воскресная программа, она до выборов вот последняя. 11 числа мы в эфир не выходим. Ну, а о чем идет речь, сейчас мы еще раз попробуем выяснить у наших независимых журналистов. И, как всегда, починая... Это <laughs> судовно спасибо, михаил справа в том что мы сдается выйдем у наступный тыдень в эфир бо мы у доступно ты что такое режим молчания мы не можем у наступный тыдень размовлять про выборы мы не можем это обмерковывать ни в вяким разе по отрозненне от некоторых, кто идет на выборы правила гульни есть правила гульни мы Будем трыматься в этой гульни, и таму режим молчания у день выборов, это как бы, ну, мы цивилизованные люди. Чему мы сегодня про выборы? Потому что, правда, застался тыдень, и это я подзея, якая, ну, не как наибольшая сегодня мне кажется у белорусским жити, не столько не тому, что это белорусское житё, где мне кранается культура, мова и иншая белорусскость, скажем так. Больше за усём можно хваливаться, как мне подается, за то, что сами выборы у Республики Беларусь они уже ну не ней не были выборами никогда, когда я зараз беру даденные президентских выборов 2010 -го года, что у нас отрыбливается? Лукашенко отрыбливал тогда 79,65%, а далее был усадников, это 2 и поинт, как у нас скажут, 43% якая дистанция тут уже указать не про что але але вот такие дистанции такая дистанция я кажу, это есть соправды у Москве такие Чуркин Шаровник Шуркин. И есть свои шаровники у преобразовательной комиссии и у тех, кто будет лишить голосы у Беларуси. але ой, брать экзит пулы, так званые по 2060 году... 40 процентов, здаец, не набирая Лукашенко в этом выпадку. Экзит-пулы — это такой инструмент сурьезный на Заходе, але здаец, вель вельми несурьезный на Усходе. Бо это экзит-пулы никто не обмерковывал, это не друковали, але не есть. Нават Ежи Бузик, який был тады старшинёй Европарламенту, заявил, что это гэта... Ну, как бы, это цябі... незаконно, то что отбывается. Это не выборы. И вот то, что отбудется простый день, э, мне кажется, тоже так само будет. Ну, выборы, не выборы, я не веду. Это можно назвать выборами. Э... Мне подается навод, что Лукашенко возьми свою большинство голосов, когда люди придут. Але, э, я недаром оказал про правила гульни. Правила гульни тут такие у Беларуси. Когда 50% тех, кто может голосовать, не пришли на э, те пункты, где они должны голосовать, Выборы не отбылись. Вот это самое справедливое тому э, такое пытание, довольно дав, забавное, Татьяна, да тебе. Э, ты веришь у этого правила гульни, и это правило гульни так для заходу, какие придуманы, И э, тому, ну, я не, не, не, не размалевать эти выборы, что мы такие демократичные, когда 50% не пришли, то у нас не было выборов. Ну, можно показать 51%, як к это отбылось с Уго Я тогда долго смеялся, потому что, ну, за 51% супрод того, как бы он был пожитевым президентом, и Уго Чавес, покойный уже, он проиграл, и сказал так, я проиграл. Ось вот уже смеялись, и Лукашенко, и Путин, и все остальные. 1%, 1%, 1 отсоток, даруйте. Я не отрымал, и признался, так широ признался, я проиграл играл в этот референдум. Вот такие вот человек. Это уга Чавес был диктатором. а мне, я не скажу, ведаю, что а такое диктаторы. Так, сказать. откажи. Так. Ну, по первых добрый день, во добрый вечер, доброе утро, Синка кто А что мы скажем про выборы? У нас в Беларуси это слово чисто декоративное. То есть процесс так вообще чувствует этой парафии. Натурально, что я, я, где нечего во всех выборах, я не зираю, я журналист, я спецсорист, я меня Я сейчас не хочу. У меня режим молчания тянется от самого початка выбора. Я так бачу, кому уходили недостатково, как зарабить технологию, что туда можно не ходить. В этом году ты можешь не ходить. Так что, Восток пытался про, про то, и все, не издроблены правила Луни для Запада. Так. Это давно издроблено натурально. И наверное, фантастика, фантастика изучить, что 50% сотков на выборщиков не изъявится. Под таким прессом и под таким преимуществом, какие есть у нашей в Украине, изъявится и 50% Соскал, и более. И в этом можно и не ванку. Явятся студенты, явятся войскоцы, явятся наставники, явятся все люди, которые работают в контрактной системе, а это амаль поголовно. Много кто явится. Потому вы не будете один, и я не бачу, вот тех же кандидатов, за которые особистых я могла бы голосовать. Ну, может быть, я вижу. Но это все равно, перемога уже зрелая в виде России. Так что... <связывая> ну, да, ну так, Татьяна, ты ведуешь, про кого я зараз скажу, и я ведую, про кого я зараз скажу, мы не будем называть прозвища, але так, секрет Учора Учера вечера, вечера я пропонавал еще одному нашему журналисту, нашему коллеге, який працует у державных сродках массовой информации, принять удел у этом эфира и так само выдать ну, некую свою отзнаку тому, что отбывается в Беларуси. А отказ был таки. Ты что, с глузду съехал? Я працую у державных сродках массовой информации мне треба кормить семью и я не буду я кажу ну дорогой а что у вас уже скайп контролируется и он каже э, я не веду скайп контролируется те не контролюется, але я не буду премать удел у этой размове потому что я хочу кормить семью мне иш треба процевать далей и вот такая вот такая ситуация а Гэта... а ты... и... а я это Любой человек отрывается от наших реалий, але но это нормально для Беларуси. На его месте я думаю еще я инший человек себе в повел. Я пронял летушую цехлую свой бок. Дорогие корреспонденты, у меня к вам вопрос. Ну, может быть, не все знают, какова вся-таки по Конституции, если она существует, конечно. Как часто происходят выборы президентов и существует ли какая-то квота на время пребывания? То ли это пожизненно, то ли если пожизненно, то зачем тогда выбирать президента? Если нет, тогда как часто и может ли один президент находиться у власти на протяжении сколько, сколько сроков таких? Так, ну, кто будет отказывать? Татьяна, починай. Я, я, я тобой, хочу Давай. В Беларуси нет обнижения по терминам находения в Азии. И Выборы проводятся раз на пять годов. Но ну, обнижения нет, а политикация тотальная, прямой специальной уже в системе, и не только в так само как полпаху, я скажу. Поэтому... Это все чисто декоративно, я не разумею, на что Мармелька держала меня гроши. рот. Михайлов был близким королем, Михайлов просто был просто добрый ладик. Потому что, ну, просто смешно, это не пенсус, я не говорю. Я не говорю, побывал на такие речи, это все в что это я, не, не смешно, это не пенсус. А я там факт, что это является словом выбор, и в этом в речь есть выбор нема. Ну так, соправды, после змены конституции, коли президента а коли Татьяна. Нагадай мне, коли изменили Конституцию на кон того, что Президент может не обмежаванной не колькость разу болтоваться у Президента? Это ж не в 94-м было, сдается. В Это... 94-м я только пришел до Лады. В ну 96 заменили символику и взяли курс на Россию из двухмовых. В ну 96-м ему далее не... Такую необнижеванную уладу. Потом был еще референдум в 2004 году, где сады, обниж... первыми стали, сколько сразу аберрация стало необнижеванной. Это перед выборами 2006 -го года, так? из-за ага, изгадули, он может обираться кольки угодно разов і, ну, заправды, э, та, чынам, так, і, и, и ну, саправды, таким чином, так и про 5 годов. ну, это я про 5 годов я не ведаю, кто будет преемником, как это, кажутся, у России, зараз, э, президента Лукашенки, бо, кольки он еще может протрыматься, кали так же я <соць> Бегу на, на, на пироде коня але, э, просто э, такое абстрактное пытание кольки он еще может протрыматься ну этот термин изразумела э, можно наступный термин зразумела э, можно он будет уже т -та, т -та, а, а, может, стане так станет так бредот на молоде что молоде типа валить с беларуси э, ті будем кнуться переобрать его э, Ті все ж таки поколение які уросли у беларуси и настолько увзрослли при лукашэнцы, что я ныне ведают уже, кто может быть иншим президентом, и вот э, самое выдатное что я, про что я могу указать что вот гляньте так на политическую мапу усяго, всего что отбывается мы ведаем российских политиков вот тут у нью-йорке в чикаго мы ведаем жирыновского мы ведаем там пескова много ведаем чего мы ведаем украинских политиков там и порошенко и былых президентов и много кого ведаем там авакова кличко и и а вот в Беларуси, когда запытаться сегодня у человека, да, который просто находится в информационной просторе, который регулярно выходит в интернет, который читает новины, он у Беларуси никого и не назовет. А, Беларусь, а что, а Лукашенко, а кто еще? Они ведают. Это тот, кто не знаем из опозиции, там с Санниковым, с каким-то другим. Э, вот просто средний э, споживательный пожив... информации. Той, кто принимает информацию с того же интернету, с тех же телеканалов. Никто никого не ведает в Беларуси больше, как за Лукашенко. Вот такая вот ситуация складанная. И это кажется, не тому, что белорусское телебачение и белорусские сродки массовой информации такие дренные, и так и они под диктатурой. Нет, есть интернет, есть все, али саправды называть ну, нема кого еще, не так, Татьяна? Называть есть кого? Али информация была настолько долго обнажевана, плюс у нас еще есть российские каналы, при нам все 30-35% это про хиленьки Путина, политических иологичных попытаний, назовут, конечно, той, кто не знакомы из той, кто крыху знакомы хотя бы с некоторыми идеями, и заходит в интернет, и той, кто глядит только телевизор, назовут абсолютно розыск людей. Зараз такое послабление, трошки больше информации, и по многим подобается напротив Кристиана Характерьевича. Я чула от ну, частки своих знайомых, и знайомых и незнайомых, как сказать, так думают, что я для них проголосовали. Ну, это в речи, школа, которая близко до оппозиции, не в... Mm -hmm. Я повиню на значит что Татьяна Короткевич, это первый на у этих выборах, ну, сдается, реальный, ти не реальный, что не реальны, а але той кандидат у президента Республики Беларусь про якого еще не идет, ну, хоть нейкая размова. Я так само не таки прихильник Татьяны Короткевич, але есть альтернативные меркования на этот конт, и яны такие. Первое меркование на конт Татьяны Короткевич, что она, это проект Лукашенки, как оттягнуть частку голосов и народ, все ж таки, пришел на выборы. Зразумело, что Татьяна Короткевич перед Лукашенком никто на этих выборах. Это первое. Другое меркование, что Татьяна Короткевич саправды может некая первая ластовка, якая густыми, это не середний класс нават, а э, тых, ну, яким было все ровно на выборах, які голосовали не за тых, не за тых, а каб э, была, як кажа Путин, стабильность сегодня, и э, саправды, яны были обыяковые до да, политычной деятельности до да выборов, им, что Лукашенко, что не Лукашенко, частково яны абураліся Лукашенко, частково патрымливали яго, калей нешто докладный он я яны его патрымали, калей нешто не то, я они обурали, я бо они у большинства своих захватники, але вот Татьяна Карадкевич, бытьцем мы бы объединуем сегодня участку белорусской не только интеллигенции, але и ту участку белорусских Мало активных в политическом смысле жигаров Беларуси, которые хотели бы, додаться сегодня до вот, этих выборов, до политики и остальных. Все ж, что такое Татьяна Короткевич на сегодняшний день? Зрозуміло, что конкуренции Лукашенко она не сделает никакой, але это... Такие реальные политики, циссоправдых, это некий такие лукашенковский проект, який повинен протягнуть на выборчие пункты тех, кто может и не пошел бы на них. Я думаю, что Тетяна Каракевич ⁇ это человек, который с тобой будет и силой, и не пустит ввести мир. И, короче, есть еще третий пункт Легеня, что это не проект Лукашенко, что это проект Путина вообще, а масонский проект. А, а Меркул, она имеет какое-то отношение к Короткевичу? Э, да, Владимиру Короткевичу? Да. Нет, нет, не нет, известных нет. Нема, таких известных нема. Николь ей она такого не казала. Ее, есть, ей задавали такой а, а, а кто еще претенденты, на самом деле, кроме нее? Или вообще нету только вот с Лукашенко и все? Завсёдный претендент это Сергей Гайдукевич. А сибиральный... Духайдукевич ну, это. Ну завсёдный, 1994 -го года у него самого... Пожизненный прецедент. Да, да, это у нас такая псевдо-ополиция, можно сказать. Mm -hmm. Он, он за и тын, и тын, и нашим, и вашим, называет себя оппозиционером, а на самом деле это такая вот Семя Лукашенко. Ну и еще у нас есть Улахович, это такие казахские атаман. Да, и в уголе такая комичная фигура в этой компании. На кольце я бачу, кому поделить. Я веду некоторых белорусских казаков, так званых. Хоть откуда у Беларуси казаки? Это пытание историчное. Я веду белорусских казаков, но они так само за Путина усе. Они даже не за Лукашенко, они за Путина. Бо мы казаки... Путин уведет войски, короче, и говорят, что такие идеи. Я не знаю, я Кулахович, на это расставится, но я на его так, я че их настрой. А, да? все кандидаты, которые сейчас представлены в этой, в этой подборке выборки, являются за российские. Фактически они все за российскую воинскую базу и не одну. Фактически они все из-за двух морей, из-за движения экономичное. И вот этот далее и вот этот На их скле, на их фоне, Александр Егорович, выглядая, но ну, есть не понесла очень-то легком. Это не значит, что ему изъявляется. Я а он довольно хитрая такая особа и опытный политик. И его имея лавирование и манипуляции на выдут людей на такие пункты, что он тут самый оппозицийный там совет. Но, ну, ты видишь, я так, исторический экскурс невеликий. Есть сродки национализации, калю загадать Чехию часы Вацлава Ганки, это часы Пушкина, яки, ну, не як добрый оценил, Вацлава Ганку, як культурного деятельства. Хоть он много сфальсификавал тады, але, тады вся Чехия размавляла на немецкой мове. И немецкая мова, и все казали, а а мова. честское мову, все, Чехов Чех, не уже, застались одни немцы, и вот такие узник с подачи от Ганки, а не было, не было тады у чехи таких диктаторов, которые могли бы просто взломать эту национальную идею, национальную годность и чешская мова, и она но ну, не к году за 50, снова Чехия стала Чехией, а не продатком Германии. Вот такая ситуация. Так что, может, у Беларуси есть шансы еще и стать Белоруссию, хоть и все разговаривают по-русску зараз. Але не тое. Такое пытание, Татьяна. Вот, калиб сегодня у Беларуси был выбор. Они помиж Лукашенко и Караджевич, они помиж Лукашенко и Гайдукевичем, а помиж, ну, явим себе невероятное. Помиж Лукашенко и Путиным за кого голосовала Беларусь? Лукашенко голосовал литерально Беларусь натурально голосовала за Лукашенко. а ли ага. не вся. не вся. Не вся. Я думаю, что националисты и такие наближенные до них, какие сведомые, национально сведомые люди, голосовали за Лукашенко, обирающие самих технических вещей. Но все равно, я нагадываю, в недавний день, социологичное питания, довольно такого авторитетного, независимого, в котором прогноз, так что 35% и даже трошки больше процента насильниц, все-таки, это какие это довольно уж шмат. Это да уж шмат. Ну, вот это третий час конфликта. Ну так, это шмат. Э, Помимо по, по, по, по, по худшим и наибольшим худшим, такие так, таки выборы э, не наоборот добры сегодня у Беларуси. Э, таким чином, те голосуют Беларусь за Лукашенко и ну на некий час застоится самостоятельный. Дай, дай Бог, как назову сегодня. Тип, э, Беларусь голосует за некого горшего кандидата, и тады она так плавно уливается у Россию то, что то, над чем працавали э, кольки году при Ельцине, и, дякую Богу, не допроцовали, э, и то от шага Лукашенко отбыв, взявший свой час. это может отбыться, коли сегодня проголосует, ну за любого иншого кандидата, когда он будет Лукашенко. Я не хочу подтягнут в Россию. То есть, такой выбор? Тут больше, есть все больше вариантов. Есть все больше вариантов. Проголосусь за Лукашенко, он попробует выправить свои помыльки в 90-х. И мы не одразу будем заходить в Россию. Это первый вариант. Другой вариант а отдает поездки лучшего представления кандидата. Если это не будет фальсификацией никакой, скажи, я, я веру, это конечно, что для Республики ничего. Ну, тогда мы в Россию ульемся промысово, на шмат худшей, и, и я думаю, что это будет не мирным конечно. Есть третий вариант, когда начнутся протесты. тогда, вот по правде, может, украина в Украине, война. я так и вижу, может быть, я не, не дай бог Татьяна, а вот такое не пытание, а меркование мое ты можешь мне потом перечить можешь не, а левость такая справа мне и подается что коли сегодня Лукашенко будьте ну так э, абстрактно э, им, им, имкнуться на заход коли Лукашенко сегодня объявит что пресса у Беларуси вольная талибатши не рады у Беларуси вольная Калиласка, у всех журналисты, в эфир, у прессу, на, у, на газетные листы, Калиласка, у всех пишите. И вот такая воля, будьте у прессы, хотя бы в сроках массовой информации. То, что отбылось в России, у Час Перебудовы мы памятаем. Это был социальный выбух. Модный социальный выбух, и он починался именно вита с вольности прессы. Когда белорусам сегодня дать белорусским журналистам, я не говорю про белорусских журналистов, белорусские журналисты ⁇ это судовая школа, за правду. Але, когда сегодня при вольности, абсолютной вольности прессы у Беларуси, у все выйдет у эфира, у все выйдет на сторонки газет, ничего не будет. Не будет никакого социального выбуха. У всех это примут, как, ну, добро, судовно. Писали ранее одно, зараз много меркований на этот конт, але ничего, социального выбуху не отбудется. Те правы, те нет. Социальный выбух может отбыться по экономичным причинам, а не тому, что выйдет некие влачники для режима. И, и Лукашенко хочет придушить то, что он там и дозволит, потому что это его интересы, это там, как будто этот подкоп и это не могчимо, не будет приятная свобода входов, свободы, свободы пресы и Это просто не воспило в этом режиме. Вот и все. То, что отбывалось на прошлый год, а перед кожными выборами отбывается в уже и больше степени. Так званая либерализация, так званая ношение репрессии, так званое, значит. Перероджение диктатора, эволюция, режим, это все часовые изъявы, это все чисто декорации, просто политические ходы, какие-то цикалные заразы Просто Украина, по-правдой, находится в тупых и то, что мы заховываем Лукашенко, допустим, а мы его заховаем тут. я не пойду на выборы, не буду голосовать, все равно это запишут за мной. Ну, это прыгло просто, так вспомнить. Мы заховаем это болото, и оно будет эволюционовать у горшебе, в голове вот такой непролазный балмин перед Мы бачим это, что вот, это горшая ситуация. Али, али мы это болото как пробуем, зараз да посушим, и изменить, какие-то изменам таким больше. Ну, так, эволюционным это будет еще горш. будет просто выжженная земля, Межившим про стабильность. В экологии э, болото э, ⁇ это самая стабильная экологическая система. <you с for you> самая стабильная. Да. Стаб... Стабильнее ничего у природы не бывает, чем все болота В Беларуси до болота удивлять. коли кажут стабильность, есть только две идеальных стабильности. Это болото и могилки. Соправды, соправды. С оправдой, с оправдой. Со самой стабильной системой. Я вчера как раз потрапилась в грибах на болото. Я как раз думала о своей Украине. В этот момент сказали, что мой обуток весь сам не употребил. И мне было сейчас не сомно, потому что сомные параллели с Беларусью. Мы, мы на первом этапе человека могут увезти в депрессию. Когда ты про это думаешь уже 20 годов, ну просто ты привыкаешь. Ну да, это стабильно, стабильная болота.